Добрый день, с вами Виктория Залеская. Сегодня я вам хочу показать робота, силиконовая кукла Рэбборн. Это девочка, она двигается самостоятельно, автономная абсолютно. Заряжается как телефончик сзади, все в комплекте. Эта девочка, кукла Рэбборн, хочет найти себе новую семью, росточек где-то 53 сантиметра вот вес как реальный ребенок около трех с половиной килограмм мягенькая достаточно малышка вот вот тут есть кнопочка включения можно ее включить и она будет двигаться А еще есть звук небольшой голоса детского. Слышно слабенько, ненавязчиво, просто огуканье малыша. ножки двигаются ту куклу нельзя конечно купать Опускаю водичку, но если она загрязнена, ее можно обмыть под душем. Видео я вам могу скинуть, если вам интересно. Ну, другой куклу, но эту можно также обмывать сверху. Ну, автономная работа около 1 часа потом зарядка а со светодиодами там видно будет когда зарядится около 3 часов у нет никаких функций то есть она не пьет и не писает естественно, потому что внутри механизм ну, достаточно крупненькая такая девочка мягкая, мягенькая вот такая вот во время движения ее можно брать на руки ничего страшного не будет но главное чтобы не ее движение, ну, не удерживать во время движения ее части, чтобы не перенапрягался мотор, не было перегрева. Если, как вам еще показать? А сзади у, него, у нее есть вот такие вот кнопочки. Вот тут зарядка и кнопочка включения. Ну, в принципе, если какие-то вопросы остались... Можете задавать, я вам отвечу.